60% мужчин изменяют женщинам, 40% женщин изменяют мужчинам в браке. Вот такая статистика. Плюс-минус. Плюс, потому что люди, раз в поисках сексуальной гармонии, пытаются компенсировать это на стороне. Вариант хороший, но есть маленький нюанс. Какой? Последствия. Которые какие? очень негативные, и брак развалится, и там последствия такие будут, и физически можно отгрести, и еще неизвестно это самое, и не важно, там мужчина может побить женщину, женщина отравить мужчину, ну всякое, проснуться утром, у тебя член уже твой в стакане, да, и она такая грустная, с мойкой в руке, такое тоже может быть, либо она потом гнобить будет всю жизнь, знаете, женщины, они прощают, а потом говорят, я тебя простила, но по-любому ты умрешь раньше, чем я, и я тебя, конечно, загнаю, тварь Люди вообще прощают измены? Нет? Нет. А мужчины? Нет. А женщины? Нет. Никто? Нет. Вот такая ситуация.